О чем я сегодня хотела поговорить, я написала в сегодняшнем посте. И те, кто меня читает, уже ждут этого прямого эфира, чтобы разобраться глубже, для чего мы здесь живем, что нам необходимо сделать и как в этом во всем разобраться. Генные ключи, о которых я сегодня писала пост, вы можете прочитать, в общем-то, в интернете достаточное количество информации, я сегодня хотела бы рассказать о той взаимосвязи между нашим делом жизни между теми уроками которые мы проходим в отношениях и как это связано с деньгами начну я свой рассказ вот с чего дело в том что давным-давно в давние времена как сказки да было такое понимание книга перемены в зин это очень древняя культура, которая в себе как раз впитала 64 кадона или 64 гексаграммы, или, что сейчас уже доказали ученые, это очень сильно не то, что похоже, это и есть наша с вами расшифровка ДНК. И если прочитать вот этот мистический опыт, каким образом... Это влияет на человека. Это все произошло в 2007 году, то есть совсем недавно эти знания пришли к нам. И с, 2000, и с 2007 года, когда этот мистический опыт Ричард получил, мы уже понимаем, как связывать вот эту книгу перемен с тем знанием, которые мы сейчас уже с 50-х годов знаем, что есть такие гены, ДНК, и как с этим работать. И вот ученые раньше думали, что вся информация заложена в ядре ДНК. И думали, что вся эта информация стабильна. То есть мы рождаемся с каким-то набором генов и ДНК, и с этим всю жизнь, так сказать, живем в неизменном порядке. На самом деле, последние исследования показали, что вся эта информация... Так вот, сейчас все уже совершенно по-другому. Выяснили ученые, что информация у нас хранится не в ядре. Информация у нас хранится в плазме. То есть это, это информация, которая лежит возле ядра, то есть это в клетках, которая помогает, вот эта плазма она может менять информацию. Так вот, если мы с вами, жидкость, да, вы же все знаете прекрасно, что больше 50% мы состоим из жидкости, неважно из какой. Если мы жидкости, вы знаете, что жидкость она очень хорошо впитывает информацию. И вы знаете, что японские ученые провели опыты, и это всем уже давно известно, вот эти опыты, когда воду наговаривают одни слова, получаются одни узоры, потом какие-то плохие слова, получаются страшные узоры. Это мы все, все прекрасно понимаем. Так вот, то же самое происходит и с нами. Если мы находимся в такой водяной среде, мы такие водяные люди, да, я водяной, я водяной, то та информация, которую мы впитываем, и та информация, которую мы вовнутрь себя как бы, погружаем, она очень здорово меняет наши внутренние составляющие и очень здорово влияет на нашу внешнюю жизнь. Если посмотреть по хологенетике, то когда вы составляете свою хологенетическую карту, то у вас получается расположение сфер ну, вот в таком ромбике. И четыре основные сферы, которые вы там увидите, вы, кстати, можете совершенно бесплатно это рассчитать на сайте Любомутр, только нужно будет активизироваться через какую-то социальную сеть, чтобы вам разрешили сделать построение хологенетической карты, это сайт сделал совершенно недавно. И очень здорово, что у нас теперь есть в доступе вот такая бесплатная информация. И по хологенетической карте обратите внимание на четыре крайних сферы то есть вот ром у нас выстроен да верхняя нижняя правая левая вот эти четыре сферы они для нас ключевые я писала о том что в регрессии человек может найти некоторые вопросы которые не может ответы найти в текущей жизни и поэтому в крайних случаях мы погружаем человека в регрессию и смотрим как жизнь как прошлая жизнь повлияла на текущую и проживая эмоциональный момент прошлой жизни мы таким образом имеем возможность повлиять на внутреннее состояние не на ситуацию, да? на внутреннее состояние к текущей жизни, и у нас изменяется а, наше положение уже в физическом плане. Мы должны развиваться в нескольких ипостасях. В следующий после тоже писала, что есть множество реальностей, и мы живем как бы и выбираем каждый раз эту реальность сами себе. Как мы ее выбираем? И как сделать так, чтобы эта реальность была истина наша, чтобы мы не проживали чужую жизнь, чтобы мы не вовлекались в паттерны каких-то других людей, каких-то других установок, каких-то других социальных моментов. Ведь мы же знаем, что социум на нас влияет 60% нашей жизни. Мы как раз делаем то, с кем мы рядом общаемся. И внешнее окружение очень здорово влияет на наши составляющие, на нашу с вами жизнь, на наше с вами внутреннее состояние. Так вот эти четыре сферы, они определены по Земле и по Солнцу, нам очень важно посмотреть, что идет за точкой. То есть, вот у вас есть генный ключ, который вы прочитаете совершенно бесплатно, и вы увидите, какие у вас тени, дары, что у вас на самом деле происходит в вашей жизни, когда вы проявляетесь в тени, а когда вы проявляетесь в своем таланте. Это легко, можно по-честному, если отнестись к себе, и прочитать и посмотреть. А вот в этих четырех сферах особенно важно... Но это еще не все. То есть вы же понимаете, что если я говорю халва, у меня во рту слаще не будет. Помимо того, что вы можете сделать анализ, когда вы живете из своих талантов, а когда вы живете в тени, самое основное и самое главное, вся зашитая информация у нас в цифрах после точки. Это некие линии. И я тоже писала некоторое время тому назад посты, как расшифровать эти линии. Но линии по генетической травме основной. Но у нас их 4. То есть получается у нас четыре основных генетических травмы. И вот эти линии, которые нам рассказывают о том, что же мы должны основное сделать такое в своей жизни, чтобы наша жизнь была таким эволюционным скачком, да? мы эволюционировали для того, чтобы у нас повысились вибрации, и мы в следующих воплощениях получили, ну, не, не плюшку, но нечто, какой-то еще замечательный опыт, который бы еще больше поднимал наши вибрации. Простой пример. Если человек, ну, поскольку я регрессолог, я легко могу а, понимать, как влияет прошлая жизнь на настоящее. Если, например, в прошлой жизни человек не принял момент смерти, допустим, она была очень ну, резкой, да, убили на войне, то есть человек не ожидал, что вот эта пуля а, конкретно прямо его сейчас сразит на повал. Или, допустим, когда расстреливали, что человек умер от страха, разрыв сердца произошел еще до того, как пуля проникла в него. Вот эти моменты неосознания смерти, они приводят к тому, что в следующей жизни в аналогичную ситуацию помещается душа, чтобы еще раз пройти этот урок. Что значит аналогично Это не значит, что в вас будут стрелять, или вот, например, как на моем примере, давайте я расскажу, наверное, будет это более понятно, да, то есть в прошлой жизни в одной из прошлых жизней я была картежником, прокатала, пр прокутила все состояние своих родителей. Я была мужчиной, его в возрасте где-то 40 лет, в последнее состояние все проиграла в карты. И пошла и повесилась. Ну, вернее, мой прототип пошел и повесился. Да? Это оказалось, и когда мы перепроживали жизнь, я сказала, что я бы этого не сделала, если бы у меня была семья. То есть я была одинок, холост, был такой мод, был такой человек который себе все позволял денег было много он их не ценил и ничего не делал чтобы их приумножить и это оказалось э, таким крючочком который э, в теки, в текущей жизни то есть я очень хорошо понимала что для меня семья это некая э, крепость для меня семья это очень важно и у меня прям стоит страх потери семьи страх удаления родственников и чтобы справиться с этим страхом, понять причину, глубины, глубинную причину страха, почему, например, мне очень страшно, когда дети от меня уезжают далеко, когда я не могу их часто видеть, да? почему мне страшно, когда там что-то там у меня происходит. И это является тормозом к поступлению денежных средств ко мне. Как связать? например, то что существует в нашей жизни, на что мы можем влиять с тем, какой урок мы проходим, который достался там из прошлой жизни. Их много этих уроков не только одна единственная жизнь влияет на что-то, потому что были погружения еще в более глубокие да, скажем исторические такие времена, когда были тоже некие уроки, которые тянутся из этого прошлого. как нам помогут генные ключи это все распаковать. Вот смотрите эти четыре самые важные сферы вот в этом ромбике. Они, если вы посмотрите на цифру, на эту линию после точки, то вы увидите, где вам работать. Потому что очень часто ко мне приходят люди на консультации и говорят, что, ну, обыкновенный вопрос, да, деньги, отношения. Что мне сделать, чтобы у меня улучшились отношения, и что мне сделать, чтобы у меня увеличились доходы. То есть это часто задаваемые вопросы. А потом уже начинается, почему он такой, почему я такая, я вот работаю, а мне там чего-то не додают. То есть уже пошли обвинения и обиды. Вот. Но основная масса говорит о деньгах, об отношениях и о здоровье. Вот это все вы сможете проработать, если сами совершенно бесплатно выстроите себе хологенетическую карту и посмотрите самые главные четыре сферы. Это Солнце и Земля в дизайне и в личности, то есть красные и черные планеты. И смотрим на цифру после точки. Что вы можете там увидеть? Например, вот у меня, опять же на моем примере, да, мне нужно работать с двойкой и четверкой. Двойка и четверка – это основные темы моей жизни. И э, если вы отмотаете ленту моих постов и посмотрите, там расшифровка цифр, да, я там про каждую линию очень четко написала, это вы тоже должны понимать, что каждая линия в каждой сфере она трактуется по-особому. То есть если мы, например, говорим, Профили, о которых я говорила, да, о шести линиях профиля, она трактуется вот таким образом, то в сфере, например, отношений она будет трактоваться совершенно другим образом. Похоже, но другим. И вот эти четыре циферки, которые вы в своем треугольнике возьмете, вам необходимо отрабатывать, что сделать, чтобы выйти на свое, так скажем, предназначение. Четыре важных дела – которые нам нужно решить, успеть завершить в этой жизни. Что, например, для меня четверка и двойка. да? Я вот здесь шпаргалку написала, где у меня четверки, где у меня двойки. Двойка у меня в эволюции, а сияние у меня четверка. То есть на деньги у меня завязана четверка. Что это значит? Ко мне приходят деньги тогда, когда я занимаюсь благотворительностью тогда, когда я не откупаюсь деньгами, а когда я делюсь своим опытом, своими знаниями э, с людьми щедро, даю им э, свои знания в качестве ну, дара, да, то есть я это делаю не потому, что э, не, не, не потому, что мне хочется заработать денег, а потому, что мне просто вот, ну, хочется это сделать, вот от души. И тогда у нас получается, что прорабатывая вот эти четыре основные момента нашей жизни, мы с вами выравниваем. Нет, этой информации на этом сайте нет. Информация это, ну, если вам очень важно, вы можете записаться ко мне на консультацию, и я вам расшифрую. Здесь вопрос в том, что бесплатной информацией вы можете получить очень важную для себя тему, потому что вы сможете прочитать свой генный ключ, то есть цифру до точки, где вы проявляетесь в тени и где вы, работая с тенью, можете вывести себя на свой талант, на свой дар. Это очень важно. Потому что, например, если в тени я могу проявляться агрессивно, да, то есть из тени, то из света я могу проявляться как человек, несущий любовь. И здесь работает моя двойка. То есть четверка – это отношения, двойка – это нести людям любовь показывать, как это возможно научиться любить себя. И, кстати, совсем недавно я проводила бесплатный марафон ⁇ Я люблю себя ⁇ и кто еще не прошел, но очень хочет, у нас чат никуда не делся, девчонки почему-то не удаляются, им очень комфортно там, поэтому присоединяйтесь, просто отмотайте в ленте и просмотрите все уроки. И в общем-то наш сегодняшний прямой эфир – это тоже продолжение темы любви к себе, потому что как раз вот эти четыре цифры, которые за точкой, они решают вопрос – что сделать для того, чтобы полностью принять себя и полюбить себя как личность, как человека. И очень часто мы уходим в такие неведомые дебри и кушеря, когда лазим по тренингам личностного роста и берем огромное количество информации из интернета, черпаем так щедро, которая там на нас валится информация, не фильтруя ее, да. И очень часто получается, что люди начинают делать то, что... Ну, как сказать, масс-маркет такой, да? Масс-маркет. Вот все говорят, выходи из зоны комфорта, выходи из зоны комфорта. Из какой зоны комфорта я должен выйти, и что для меня является зоной комфорта, а что является зоной дискомфорта. Так вот, когда мы делаем какие-то усилия над собой, ставь цели, добивайся цели, там какие-то такие моменты, которые навязывает нам какие-то окружения. Да? То есть, вот, например, очень много тренировок говорят, что ставь цели по смарту. Вы знаете прекрасно, что смарт не работает. Если бы смарт работал, то все давно были стали такие богатые-прибогатые. Но почему-то никто не становится богатым-прибогатым. Или, например, говорят, очень хорошо всем делать утреннюю пробежку. Не всем. Я не говорю, что я таким образом отлыниваю от утренней пробежки, да? но просто если мы посмотрим активацию по телу и свою линию, которая нам предполагает, ну, которая нам говорит о том, что мы будем делать, да? что для нас будет полезно для здоровья, это как раз э, говорит хологенетика. Получается, что некоторые говорят, выходить из зоны комфорта – ну, это вообще очень важно, потому что когда мы выходим из зоны комфорта, мы таким образом прорабатываем свои светлые стороны. Но только из какой зоны комфорта? Вот в чем вопрос. Ведь огромное количество людей, пройдя тренинг по финансам, бежит, пишет планы – Бежит там, делает все по секундам, расписывает, делает огромное количество каких-то телодвижений, но ничего при этом не получается. Вот лично, например, в моей холл-генетической карте написано, что у меня театр абсурдов. Я не должна писать планы, я не должна придерживаться каким-то правилам в этом деле зарабатывания денег. Да? То есть я это должна делать только то, что мне нравится. Только то, что на сегодня у меня имеет отклик. Если я сейчас откликнулась мне вот записать сегодня прямой эфир, то я это делаю с большим удовольствием и с большой любовью к своим слушателям. Если бы я поставила себе это в планы, у меня бы нашлось тысячу причин, почему я этого делать не должна, и я бы этого точно не сделала. То есть э, это не говорит о том, что все люди должны писать планы или все люди не должны писать планов. Это говорит о том, что мы все настолько индивидуальны и уникальны, что у каждого есть свой подход. Mm -hmm. Если же вы хотите разобраться э, в своей карте и в своей эволюции более подробно, вы можете, например, «Дело жизни» посмотреть у меня в профиле, просто занести свои данные совершенно бесплатно и посмотреть, какое у вас «Дело жизни». Потому что не каждый может разобраться в сайте Любомутр. А те, кто могут разобраться, ради Бога, разбирайтесь. Это здорово, это прикольно, это очень интересная практика. Смотрите на свои ситхи, смотрите на свои сферы, смотрите на свои генные ключи и на свои линии после точки, чтобы было с чем работать. У кого же получается каша в голове, кому трудно сообразить, что в первую очередь, что во вторую на что обращать внимание и как работать с тенями и дарами, то вы можете обратиться ко мне, я вам обязательно в этом помогу разобраться. Бесплатная консультация, у меня 30 минут, пожалуйста, вы можете записаться в шапке моего профиля, там прям есть, запишись на консультацию. И мы с вами обговорим те моменты, которые вам непонятны. Так вот, продолжаем наш разговор по поводу хологенетики. Когда мы с вами видим и точно знаем, что а, в нашем ДНК зашита некая информация о нас, как программа, ну, как конва. Знаете, когда вот вы вышиваете, например, у нас есть конва, на ней рисунок, а мы можем вышить этот рисунок, который там нарисован, а мы можем на этой конве что-то изменить. Мы же можем, мы вправе это изменить, добавить какой-то цвет, или э, вообще поменять цвет, или поменять э, фактуру рисунка. Мы все вправе это сделать. Это зависит от нашего желания, от нашего творчества. То же самое и с той информацией, которая зашифрована в ДНК. Она не в ядре, она в воде, то есть она в плазме, она рядом с ядром. И на эту информацию мы можем э, влиять, Нашими мыслями именно поэтому так хорошо работает визуализация. И в наше время, слава Богу, нам повезло жить в таком экспериментальном времени, когда визуализация срабатывает на раз-два. Говорит о том, что наука всегда говорила, древняя наука всегда говорила, что человек может сам справиться со всеми трудностями и заболеваниями, и а, то, что происходит в его жизни. Все, всей своей жизни управляем «мы». Для этого есть сейчас все инструменты. Вот Представьте, какое вообще классное время, в котором мы живем. В 2007 году пришла эта информация. Прошло всего, ничего. Для Вселенной это вообще миг. Что такое 11 лет для Вселенной? да? И мы с вами можем владеть этой информацией. И сейчас совершенно бесплатно мы можем этой информацией владеть. На сайте Любомудр нужно просто немножко разобраться. Кому трудно в этом разобраться, пожалуйста, обращайтесь, я помогу. Итак, давайте с вами в этом коротком эфире подведем итоги, что для нас важно. Первое, это посмотреть на наш с вами хологенетический профиль. И на 4 очень важных для нас момента по сферам, на 4, давайте не будем сейчас брать все сферы, их много, только четыре. Я буду вести еще дополнительные эфиры и буду говорить уже потом по по Венере, да, то есть как складываются отношения, что мешает нам создавать отношения, что является нашей, нашим эволюционным скачком, какие у нас есть точечные проблемы, скажем так, в деньгах, да в «Жемчужине», и вот весь этот золотой путь, который вы посмотрите совершенно бесплатно на сайте «Любомутер», вы сможете хотя бы прикоснуться к нему и прочитать то, что там происходит. И уж если действительно нужна будет помощь, я всегда рада буду помочь. И из этих четырех сфер мы читаем тень в наших генных ключах. Смотрим, когда мы так проявляемся из тени, да, каждый свою тень по-честному прочитайте и сделайте такой анализ, что в течение дня там или в течение недели я проявляюсь э, с позиции тени, там-то, там-то, там-то или там-то. И посмотрите, что с вами произойдет, если вы эту тень будете своим лучом-проектором таким да, высвечивать. То есть каждый раз в осознанности просто наблюдать, когда вы находитесь в тени. То есть вы же знаете, что тьмы не бывает, есть мало света. И вот когда у нас с вами э, мы видим, что мы сейчас в тени, зачем я так проявляюсь, да? Таким образом у нас с вами тень уходит и начинает проявляться наш талант. Вот отдельно таланты прорабатывать не нужно. Не нужно говорить себе аффирмации, я там самый замечательный, самый богатый, самый успешный такой-то, такой-то, да? Или там какой у вас дар? Нужно работать с тенями, Вот когда позиция жертвы, с жертвами надо работать, потому что как только мы начинаем прорабатывать жертвы, особенно вот в этих четырех сферах, то вся наша жизнь начинает меняться во всех сферах, во всех. Представьте, четыре жертвы прорабатываем, а во всех сферах нашей жизни это отношения, здоровье, путешествия, ну все, что по колесу баланса, да, все начинает выравниваться. Но это же просто, согласитесь вы, вот кто меня сейчас слышит, всего 4 жертвы отработать. А, и потом посмотреть, после того, как мы начинаем в осознанности понимать, когда я нахожусь в жертве, и потом уже посмотреть на циферку после точки, что это такое. А вот циферку после точки я буду расшифровывать а, в следующем а, курсе, который будет на, на прорыве, на приложении «Прорыв», который так и будет называться Линия успеха. Поэтому делайте выбор, приходите к нам на курс, записывайтесь на бесплатную консультацию, будем э, нашу жизнь делать успешной. И поверьте мне, это не такой титанический труд, который там говорят вот, э, очень многие коучи, очень многие тренеры говорят, что нужно там 9 лет жизни для того, чтобы выйти на успех сейчас, с 2007 года, можно это все гораздо быстрее сделать. Имея такие инструменты в руках, можно это сделать буквально за год-пять, но уже не за 9 Все гораздо быстрее. Вы будете эти инструменты держать у себя в сердце. Вы их никогда не забудете. Всего четыре принципа. Четыре принципа и четыре линии. То есть в этом не обязательно запутаться, да, то есть 4 цифры – это не так много. Вот, ну что ж, сегодня мы с вами затронули тему хологенетического профиля и рассмотрели немножечко тему генных ключей. А вот подробно, как они работают, эти генные ключи, ждите следующих эфиров, подписывайтесь на мой аккаунт и задавайте вопросы. Очень люблю отвечать на вопросы. Всем пока-пока, с вами была Марина Демидова.